Всем привет, это канал Puzzle Bricks, и сегодня мы с вами будем собирать вот такого замечательного робота, модель T1 Циклоп. Погнали! Для того, чтобы собрать робота, нам понадобится 38 тройных, 43 двойных и 12 единарных деталей. Наш робот почти готов, осталось добавить два радиолокационных модуля для того, чтобы наш робот мог находить и определять свои цели. Итак, что мы можем отметить? Наш робот получился достаточно жестким, но при этом имеет определенную подвижность за счет того, что отсутствует жесткая связь между каркасом и броней робота. Далее переходим к обзору брони. Спереди отсек управления прикрыт массивным защитным экраном, состоящим из четырех плит. В зоне управления располагается оператор, который должен непосредственно управлять роботом изнутри, но сейчас этот отсек естественно пуст и мы переходим к задней части брони. Задняя часть, как и передняя, представляет собой защитный экран, который состоит из двух плит. Она также служит для защиты оператора во время боевых действий и в случае нештатной ситуации наш боец сможет остегнуть броню изнутри и использовать получившийся выход для эвакуации. Например, это ему может пригодиться, если переднюю броню заблокируют в результате падения вперед. У нашего робота есть еще одна интересная особенность, заключается она в том, что доступ отсек управления можно получить еще одним способом. Для этого необходимо демонтировать голову робота. При этом его руки и плечи плавно опускаются в стороны, открывая доступ к зоне управления. И теперь мы можем свободно поместить в нее нашего оператора а затем установить голову робота обратно на свое место. На этом я заканчиваю обзор робота Т-1 Циклоп. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал. Впереди вас ждет еще очень много новых и интересных видео. До встречи!